Ребята, всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, какой может быть ванная комната. То есть не просто постирочно-помывочная, а комната для релакса. И сейчас я вам расскажу про одну из таких, которую мы создавали, построили, запустили, можно так сказать. Поэтому погнали, сейчас все буду показывать. Итак, эта ванная комната находится в проекте под кодовым названием «Французский буржуа». И вы здесь можете наблюдать стены с молдингами. Это дань моды французским интерьерам, а именно парижским апартаментам, у которых белые стены с лепниной, паркет елочкой на полу и все такое прочее. И вот здесь обратите внимание дверь наша замаскирована она находится за молдингами то есть ее практически не видно только ручка выдает это скрытая дверь invisible которая собственно говоря придумана и сделана с той целью чтобы собственно ее было и не видно и когда мы находимся в гостиной она находится за мной то есть немножечко этот угол просматривается то есть мы даже не понимаем что здесь эта дверь есть но она здесь есть и сейчас мы туда пойдем итак ребята главное правило когда мы заходим в помещение мы должны заходить на красоту что самое красивое в ванной комнате это конечно же раковина и чем она красивее тем лучше. Ну, собственно говоря, я имею в виду не только саму раковину, а весь ансамбль, так сказать, раковину зеркала и светильники вокруг этого зеркала и даже люстра, которая здесь висит. То есть это все называется единой композицией. И вот на нее мы заходим. Это красиво, причем зеркала расширяют пространство и это хорошо. Что еще в ванной помимо раковины должно быть? Ну, конечно же, унитаз, которым мы, безусловно, пользуемся, а также ванна и душевая. В этой ванной в ванной комнате у нас есть отдельно стоящая ванная, которая, собственно, нужна для того, чтобы полежать, покайфовать, почитать... Э утреннюю прессу ну или посмотреть развлекательные сериалы можно что нибудь тут э, чайку прибухнуть например для этого у нас здесь столик есть короче говоря порелаксировать лежим и кайфуем монарший пенис вымыт ваше высочество но в таких ваннах, которые отдельно стоящих, на самом деле особо-то не помыться, потому что все за край будет выплескиваться и душ принимать здесь неудобно. Поэтому душ здесь отдельно. Обратите внимание, когда ставите отдельно стоящие ванны, то душевая кабина или душевая зона должна где-то находиться рядом, потому что там мы собственно моемся. Еще я хотел обратить внимание на эту плитку. Посмотрите, пожалуйста, какая замечательная, великолепная плитка ручной работы, это цементная плитка, которая выполнялась специально по нашему заказу и по нашим эскизам. Заказывали и делали ее в Москве, привозили оттуда и здесь уже монтировали, все аккуратненько обрамили кантиком. Еще одну фишку хочу вам показать, это вытяжной вентилятор, который обычно с белой решеткой прямо на цветную красивую плитку мы сверху ляпаем, но здесь по такому пути мы не пошли. Представляете уровень замороченности? То есть выбрали специальную штуковину, в которой плитка монтируется. И вот вокруг этой плитки щель, куда не попадает воздух. Для этого пришлось сдвинуть шахту вентиляции немного левее, немного по высоте ее поменять, с тем, чтобы она вписалась четко в раскладку плитки. Представляете, уровень замороченности, да? Ну и уровень мастерства строителей, надо отдать им должное, насколько круто они это все сделали и, и вписали миллиметр в миллиметр. То есть, вот обратите внимание, ощущение, что вентилятора нет, а он есть. Но не были бы мы студией «Градис», если бы мы не придумали чего-нибудь эдакого, какой-нибудь фишечки, и она здесь есть. Сейчас я вам покажу. Помните, как в фильме «Легким движением руки брюки превращаются, превращаются брюки». «Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются». Воля. Нажимаем на кнопочку, и у нас белая стена превращается в прозрачную стену, и сквозь эту стену мы видим зал, да, друзья, зал прямо за нами, сквозь эту стену мы можем наблюдать зал с кухней. Но самое главное то, что сюда попадают солнечные лучи, солнечный свет. И когда мы принимаем ванну или душ, мы наслаждаемся этим дневным светом. Ну это ли не кайф, друзья мои? Вот таким образом мы решили здесь в квартире вот эту проблему темной коробочки. А ведь это большая проблема. Когда вы квартиру покупаете, получается, что ванная комната задвинута куда-то в дальний конец квартиры. Там, где темно, где нет окон... И в этом заключается проблема, на мой взгляд, потому что она маленькая, плюс нету дневного света, нет окон, и она кажется еще более мелкой. А здесь мы расширили пространство за счет того, что стену сделали прозрачной. Но посмотрите, ведь правда пространство как будто расширяется, да? Смотрите, вот в моем распоряжении вся гостиная, ну красота, класс, огонь. А представьте, вы лежите в ванной, вы лежите в ванной. И наслаждаетесь видами кстати там парк за окном мы видим деревья мы видим как солнышко играет на листве как листва колыхается на ветру прекрасно великолепно и отлично ну как еще охарактеризовать эту прекрасную комнату и вот такими должны быть ванные комнаты вот про это я вам хотел рассказать ну а гости то как на это реагируют? это уж совсем знаете отдельная история как стеклянная стена неужели так возможно да кто так делает вот и пошла тема для разговора по моему это классно и здорово сейчас немного поподробнее про подиум в ванной комнате Здесь он сделан не просто для красоты, как многие могли бы подумать, здесь он больше несет функциональную нагрузку. Там у нас душ, вот в том конце слив для душа, то есть туда утекает вода, соответственно, там мы должны установить сифон. А для этого сифона требуется место, плюс от сифона мы должны провести трубу вдоль стены, оттуда по длинной стене и довести ее до стояка, это все требует достаточно большого расстояния от плиты перекрытия, соответственно нам приходится это все прятать в подиум, отсюда и появляется вот этот вот самый подиум, но который естественно мы обыграли и сделали это фишкой интерьера, выделили его плиткой. Поставили на него ванну а, и сделали здесь душевой поддон. Вот для чего здесь этот подиум. Что еще с этим подиумом связано, то есть хочу обратить ваше внимание – у нас здесь есть цементная плитка, которую мы и планировали оставить. то есть вот эту черную плитку мы уже вынуждены были сделать потом. И вот почему? ну во-первых мы плитку высчитывали таким образом, чтобы получилось ровное количество да? и вот здесь вот она у нас заканчивалась. во-вторых, цементную плитку, а это именно цементная плитка. Подрезать и сделать в 45 запил невозможно, она просто крошится. Соответственно, мы не могли ее вот так вот красиво, как вот эту черную, завернуть. Поэтому мы выбрали другую черную плитку, которую можно запилить в 45 градусов и сделали вот такой вот кантик, который прошел по краю подиума и по стене. Это тоже стало своего рода границей между... Вот этой вот расписной плитки и между однотонной белой плиткой. Вот это вот такая вот граница перехода. И еще по высоте мы здесь не проходили ровно в 20 сантиметров, а эта плитка именно 20 на 20. Подиум получился чуть выше. Это из-за того, что трубы слива и сифон ниже невозможно было опустить. Поэтому нужно было поднимать подиум, а плитку резать не хотелось. То есть у нас получалось, что здесь надо было подрезать плитку. Так вот, чтобы визуально скрыть эту, эту подрезку, нижний край, посмотрите, вот буквально 3 сантиметра мы сделали из белого светлого напольного керамогранита. И мы сейчас эту полосочку практически не замечаем, мы видим подиум 20 сантиметров из целиковой плитки. Вот такие здесь ухищрения и фишки. Конечно, в ванной комнате есть абсолютно утилитарная вещь, как унитаз, она и должна быть, естественно. И здесь, в этом проекте, она спрятана немножечко как бы в закутке. Вот видите, то есть я захожу даже как будто бы в отдельную комнату, и вот здесь вот находится, собственно, унитаз. А это сделано специально для того, чтобы мы не сразу обращали на него внимание, для этого он спрятан как бы там вот в таком закуточке. С помощью цвета мы его спрятали, то есть белое на белом, то есть он практически незаметен, и тем самым это, в общем-то, это прекрасное решение, прекрасное. Но помимо этого здесь еще спрятан шкаф, в котором спрятана Вся так необходимая в любой квартире утварь, то есть стиральная машина, корзина для белья, химия для стирки, уборочный инвентарь, там, утюги, полотенца, запасы какой-то, не знаю, там, бумаги, как, какие-то шампуни и прочее, и прочее. Вот здесь вот огромный шкаф, в котором все это прекрасно расположилось, и это не на виду. Вот что главное. Поэтому, друзья, какой из этого вывод нужно сделать? Делайте правильные акценты, акцентируйте внимание на нужных вещах, то есть отдельно стоящая ванна, прекрасная плитка с душевой, а то, что не нужно, прячьте, то есть унитаз прячьте, шкаф со всей вот этой вот утварию тоже прячьте, и тогда ваша комната превратится в комнату для релакса. Пройтируйте правильных друзья. Ставьте лайк, если вам понравилось видео жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой канал и прибудет с вами муза. Всем пока!